Привет! Сегодня день детской книги, и я хочу прочитать кусочек одного произведения, который помогает взглянуть, наверное, вспомнить, как ты смотрел на этот мир немножко другими глазами, не забывать, что ты в душе ребенок, где-то он у тебя присутствует, и не быть таким серьезным, наверное, смотреть на этот мир немножко под другим углом, и он будет ярче, интереснее и неожиданней. Вот эта книжка «Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц». Все вы, наверное, ее читали. Я ее тоже в детстве читал. А тут с появлением своих детей, неожиданно, многую литературу, старую литературу, детские книжки стал перечитывать. Совсем другое восприятие. Совсем другое. Как прекрасно, так интересно. И разрешите прочитать. Леону Верту.